Перед кем Йо, ты выёживаешься? Перед твоей тетей Деннис, у нее такая папочка, а ниггер да, такая папка. Yeah. <laughs> да, уже отрастила. Все витамины в задницу ушли. Нет, брат, она секси. Секси? Like Скорее она на сексе, ниггер. Мне ей просто нравятся пенисы, that's такие that's тетки like мне по душе. за <laughs> что <laughs> они там несут, а? Окей. Всем хай дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и мы начинаем проходить с вами GTA 5 Все уже наверное успели схватить э, бесплатную раздачу GTA 5 в Epic Game Вот, и я в том числе Поэтому мы с вами на протяжении э, будущего времени будем проходить с вами именно эту игру Именно вот этот криминальный боевик Ну что, если вы готовы, ставим лайк и погнали! Давай сюда. Так, слушай меня, и тогда никто не пострадает. Так, открывай, иначе она пожалеет, что выжили. Эй, эй, давайте. Так, окей, а, мы, короче, в какой-то вот... Короче, в резко такое начало, мы в банке, что ли. Смотри, у них Новый год. Неплохо. А Давай, давай, живо, живо, живо. Давай, идем, живо. Чем? Ну, руки за спину? Да ладно, мистер, мы же выполняем все ваши требования. Давай же, не думай об этом. Я сама, я сама, господи. Давай. Погоди, я сами за ручаткой. Не подорвись. Окей. Отцелуйте заложников, чтобы заставить их двигаться. Нем эм, загони их сранцев в гардеробную, скорее. Давай, давай, давай, давай, лысый из Brothers, давай, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди с в во лбу. Давай, давай, давай, и вы тоже, давай, со собрались, давайте быстрей. Апаша, Апаша, Апаша, Апаша, Апаша, Апаша. Да давай ты уже, блин, живо. Ну, давай туда живо, окей. все загнали в курятник. А, все готово, взрывай. Взрывайте заряд с помощью телефона. Короче, какое-то резкое начало вообще просто. Вверх нажать надо, окей, давай нажмем вверх. Так, номер твоего мобилы. Окей, подорвать. Че-то взорвем сейчас. Сколько веселых! Так, ну что действуем? На, вот и денежки. Спокойно, ти, спокойно. Так, а где у нас деньги? Тут? Нет, там, там. Эй, застрял. Ну что, начнем? Так, короче, мы будем проходить с вами так вот потихоньку, не спеша, ]これを行うの? за дело. <Sacrisa> uh, ну, как обычно. <coughs> <coughs> вот. Так, нужно забрать деньги, короче. Заберите деньги. Так, деньги вот здесь разбросаны. Разбросаны, деньжаты. Вот, смотри, целая тележка денег. Бери. Берем только банклутин со случайным номерами. Окей. Okay. Давай, давай, давай, давай. <смех> О, да тут точно хватит на всех Это как посмотреть Окей Пора сваливать Окей, деньжат мы понабрали Я выхожу, Би Сдавайся! давайся, он у меня в руках Я видел твое лицо, я тебя запомнил. Ты каждый день забываешь тысячи молочей Пусть это будет одна из них У него взгляд безумца Так, переключиться на Окей Cool. Нет, тут ничего там никаких. Да на тебе! Твою мать! Ну зачем ты это сделал? Двинули, скорее будем. Скорбить будем потом. Yeah, right. Да уж точно. Окей. Идем. Идем. Блин, жалко охранника. Но ну, он сам опросился, в принципе. Давай, идем. Let's go. Uh, спрятаться в укрытие, нажмите Q. Окей. Okay. А, я ставлю заряды не с часовым механизмом, так что будьте наготове. Блин, неплохо так сделано, да? Фок, фок, фок, слушайте, сирена. В жопу легалах, ти, жми на кнопку. А он сам жмет, да? Окей. Ну же, парни! Нужно выбираться, сейчас будет, наверное, просто жесткий экшен. Экшн! На всем виноваты уроды, которые вас вызвали. Не останавливайся. Окей, масочку скинули. Погнали! Погнали! Сейчас будем крошить, короче, легавых. Умри, ури, ури, умри. Там ни в одного не попал. Окей. А, да, им что-то передохнуть. Зачем им давать передохнуть? Не ту профессию ты выбрал. Понятно. Мы им покажем. Да, ребята, сегодня не ваш день. Сегодня не ваш и. день, и последний день вообще на службе. Где там? Трансформер, он сказал. Окей, где? Так. Готов. Окей, опять на лысого надо переключиться. Погнали. Ствол на землю, ублюдок ты кого назвал ублюдок, а? это тоже убили ладно Смотри, они даже, они, они бывают не с первого раза, умирают прям жестко, да? да прикольно -то. блин физиков <соц -то> по сравнению со старыми частями вообще огонь давай садись в машину, в какую машину? В ментовскую машину? Чум играет, работает просто Клево. Прям 60 FPS у меня работает она. Не знаю, как вам. У вас э, вы, выдаст на экране 60 фпс или не выдаст, но у меня она работает 60 фпс. Все отлично. Готов. Блин, я даже труп там подкинул. Окей, вот наша тачка. Мяу. А, погнали. Во, говнище, видала? а? Я прижал эту, сука, мордекс к странному стеклу. Ты-то видел? Ха-ха! Да -ха. ты настоящий матч. Да-да-да-да-да-да-да! <laughs> Даже это перевел, ну ладно. У, -у, У, сука, как это случилось? Пошел, пошел, пошел! Твою мать. Ой, кажется, они. Мать твою ублюдок скейл, ласты. Ну и он мудак, <laughs> да, действительно Сам не лучше На-на <laughs> Да пошел ты Жестко, жестко Не, начало прям просто Быстрее, надо добраться до вертушки Как отлично, наше первое управление мы тачкой Если поторопимся, опередим поезд Окей, мы успеем Погнали Нужно опередить какой-то поезд Копы едут сюда Беку Опа, всех обрулил, опа, видал какой я, видал какой я. Черт, черт, черт, черт. так не сюда, вон туда, дальше, дальше, дальше поворот направо Там забаррикадировали все. Оп, на ручничке, Пошли, пошли, пошли. Дайте мне проехать, ну, зажали. И погнали. Поезд, поезд, разгоняемся. Есть. А -а -а -а, боже правый. Вы в порядке, парни? Твою мать! Ну же, тачку лучше бросить, вертолета можно тут пройти. Нет, нет, давай действуем по плану. Чего? Делай как задумано, мать твою. Давай по плану. По какому плану? По плану идти пешком? Идти пешком, пешочком, ну вот так спокойно? Где этот странный вертолет? Говно, говно, говно, говно. Я посмотрю сзади. Опа! Бежим, это странные федералы. Нас точно кто-то сдал right, Так, Брэд выркопается А нам пора вывалить к чертовой матери О, черт, меня зацепили Господи Ти, ты должен уйти Я тебя не брошу, Майки Уходи, боже, мне все равно конец Я крови, нахер Иди. Нет, нет, нет Нет, Майки Мадефаки Мадефаки Я не брошу Майки Погнали, я сейчас все это шуты как просдаю, пораздаю, пораздаю, пораздаю, Как пораздаю, как пораздаю. Будете знать. Будете знать, с кем связываться. Фукендай. дай, давай. И ты тоже дай, давай. Вот, это тоже дай, Вот, ты тоже die. Так, так, так. Опа, попали. Ты, факи, ты, ты, fuck you, fuck you. Fuck you, Опа! Там что ты, ты, ты, Эй ты! Эй ты! Господи, не стреляй! Где вертолет? Да ч ⁇ Отошли назад. Еще один шаг и конец. Отвалите. О, Господи, помогите, помогите на помощь, вы О, Господи! Вперед, вперед! Давайте вперед! За ним! Короче, усатый сбежал. Усатый волосатый, короче, убежал. Один остался. А остальные все. Остальные, походу, либо сдохли, либо их э, посадили. Я так понимаю. Ну, то, того, который в машине. Майкл. Не всегда был хорошим мужем. Он не всегда был порядочным гражданином. Он умер не героем. Но человек. Наш Господь был распят вместе с двумя ворами. Так может... Нам не стоит судить... Майкл, мы рождаемся грешными и грешными умираем. И в этом Майкл был таким же, как любой из нас. Отец наш, пути твои неисповедимы. Но мы точно знаем, что ты будешь милосерден к нашему другу. Окей, вот такое вот начало, короче, просто вот прям... Сразу же бомбезное такое начало в игре, вот, непонятно, просто чё к чему там, короче. Но там было написано то, что в начале, э, что то там несколько лет назад, ну, типа ранее, несколько лет ранее. Вот, и то бишь, короче, мы сейчас будем в наше время, да? Ваш сын Джеймс. Он хороший мальчик. Он хороший мальчик? Хороший мальчик. Why? Почему? He Он что, бедный помогает? Нет. Он целый день сидит на жопе, курит дурь, дрочит и играет в эту тупую игру. Если у нас теперь такие люди считаются хорошими, неудивительно, что эта страна в полной жопе. А вы? А что я? Эй. У меня не было такой роскошной жизни, как у этого пацана. В его возрасте я уже два раза отсидел. Я грабил банки Был сутенером, возил дурь И вы считаете это своими достижениями? По крайней мере Я своих возможностей не просрал И куда они привели вас, Майкл? Они привели меня прямо Прямо сюда хреново болото У меня большой дом и сын бездельник Я вынужден разговаривать с вами Потому что всем остальным насрать я, Да уже сбылась моя мечта, детка Я обернулась полным говном Сраным говном Давайте, выговоритесь Да я, в общем, уже Ну, похоже, наше время закончилось А следующей неделе в это же время? Но Честно сказать, я не уверен, что эта хрень не помогает Чувство покорения, всепоглощающая беспомощь, и важная часть процесса Смиритесь с этим как кажете, док. Короче, я не знаю, я, я вырубил, короче, ну, музыку, радио, потому что, ну, просто не хочется словить по щам, короче, от Ютуба, так как в игре здесь до хрена просто популярных песен, там, популярных исполнителей играет, поэтому не хочется словить авторские права. Но, как видите... В заставках музыка все равно играет я надеюсь за это меня не долбанут в банк просто будем надеяться а так будем слушать короче двигатели машины город а пока посмотрим короче вот здесь бегают у нас все мент что-то там ну что-то а пузырь! Пузырь! Ема мама! Я понимаю, как его тебе. Эта хрень должна быть где-то здесь. Разве что не закопали ее в песке? Еще одна гениальная задумка Ламара Дэвиса. Да пошел ты! Эй, куришь! Не подскажешь, где находится бунгало Бертальт? Не, куришь не могу. Давай, двигай уже, блин. Ну, вообще-то, я знаю. Ну, вон тот э, дом с желтой лестницей. Спасибо. Хорешь благодарен. Чувак, пошевелился, черт. Может, спросишь, не знаком ли он со странным владельцем, или еще лучше, наймешь самолет, чтобы он в небе написал двое нигеров, решили прибрать к рукам пару тачек на тот случай, если все еще не поняли. Ты не понимаешь, мы не прибираем. Это законный бизнес. Законный? О, да, я забыл. Пенсионное отчисление, налоги и так далее. Ага, точно. Вообще-то это тебя приперло заниматься этой работой, нигер. Я зарабатываю деньги на районе, я нормальный пацан. Все круто, все круто? Что круто, торговать дурью и тусоваться с гангстерами? Ага, точно. Проехали, куришь. Да, приятель, вот это место Твой кореш Симон не врал Бро, тащи свою задницу сюда Бегом сюда, кретим. Лично ты пытаешься командовать Ну же Давай, ну давай же Окей Так, мы теперь играем за какого-то чувака Черт, у этого нигера наверное, хрен, как у ребенка Ага, и машины взяты в кредит Вот это да! Иди к папочке, нигер, какую, какую выберешь? Так, я выберу, наверное, белую, я люблю белую, короче, тачки, прикольные, прикольно белый цвет, прикольный, мне нравится Погнали <связываем> Ну ты чё, весь такой крутой, без крыши погодишь? Вовсе не исключено Ну не важно, эта, эта, эта тачка быстрее не поедет, звякни мне на мобильный, нигер, я погнал Ах, вот он как, нигер Так, следуйте за ломаром, погнали о, о, о, смотри, какая она резвая просто. Давай за мной специально без тормозов. Uh, для uh, тормозов uh, поеду помедленнее. Заметно. Так, окей. Короче, надо следовать за этим за Ламаром. Короче, поосторожнее, там что-то Симон оставит нас без бабок, если короче мутачка не разобьет, да? опа. Минус фары. Окей. Короче, я не успеваю там читать на ходу вот эти вот субтитры, если вам интересно, читайте, друзья. Поэтому мне вот а, в этих gt меня напрягает. На, все, все время напрягала, короче, вот эта фишка, то что когда ты едешь за рулем, несешься, там какой-то экшен творится. И они, короче, болтают, и снизу вот эти вот субтитры и не успеваешь читать. Надо быть настолько, короче, косоглазом, чтобы один глаз смотрел. На субтитры другой глаз смотрел на дорогу, короче. Weather, так, погнали. О, oh, oh, oh, пришельцы, на и на пришельцев. Окей, okay, погнали. Воу, воу, воу, воу, воу. О, короче, за эту тачку мне бабок не видать походу. Охренеть. Вот эту бочину я вмял. Вот это я сейчас жестко накосячил. Блин, она, она реально резвая такая прям, прям, прям вот резвая, резвая Блин, ее носит, как вообще сумасшедшая Смотри, что делаешь что? Твою мать Окей Налево, налево на да налево, налево У меня машина сама направо полетела Меня хоть вырулил Хоть вырулил Сменить камеру на вы, ух ты, блин! Какого хрена там чувак короче посреди дороги затормозил? О! Короче, была красивая тачка белая. Представим, что, так, а куда? Сюда. Представим, что на этой тачке нет царапин, короче, мятеж. Эй, будь осторожен, автобус! А, на парковку Мы yeah, cool. ну, погнали на парковку Ге-ге-ге. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. hey, он там руками машет. Да ну, пошли вы. Окей, окей. Ой, о, щеть. О, щеть! А я тебя сейчас перепрыгнул. Лопс. Ты видал такое? Видал, да, такое? <laughs> Почему у него, у него машина не побилась? <связанная> чего ты плечешься как черепаха, съезжай на обочину, пропусти людей? Сейчас я пропущу кое-что прямо через свою жопу нигер. Шуточки твои у э, тебя э, дебильные. А, черт. Вот, срань, копы! Мне сать у нас все документы. Мне пофиг, объяснить, будешь потом. Увидимся в салоне. Хрень, я буду чего им объяснять. Так, уйдите от полицейских. В смысле уйти от полицейских? Э, э, э, э, э, легавые! А чё, а, чё, а чё вы там сразу стреляли-то начали? Я вам что-то сделал? Я вам ничего не сделал. А вы стрелять-то начали? Сейчас, где-то надо выехать. О, я нашел выход. Погнали. Все, хренушки два, вы меня догоните. Погнали, погнали. Вот это скорость. Вот это скорость, мать твою! Вот, вот это, вот это. Во, во, во, во, во, во. Вот это скорость, а! Надо, короче, куда-то в переулок загнаться. Да, наверное? Блин. Так, так, так. О, люди! О, черт! Кедранты, люди! О, черт! О, блин, там тетке не повезло, короче. Окей. Не ее день, походу. Куда, куда, куда? А куда мне надо свалить-то от них? Блин. Где-нибудь... Опа. Мне в задницу там целуют. Так. Так, надо найти, короче, местечко, куда можно от них спецспособность какая-то. Капс. Опа, давай настройку. Погнали настройку. Опа. Дядьки-строители. Дядьки yeah, здесь я проеду. <laughs> Опа, тупик. Опа. Они, а, смотри, отстали вроде. Там было, короче, что-то X нажать У меня две звезды, прикинь На X что-то нажать было Типа спрятаться Я типа спрятался Неплохо Так, и крышу, по-моему, там можно как-то поднимать Погоди Можно спрятаться А вот так они меня увидят, короче, с поднятой крышей Да, блин Жопочники сраные Куда, куда, куда от них спрятаться, куда? Ну сюда что ли? Так, есть здесь какой-нибудь заезд тут? О, погоди, вот здесь Чем? сюда спустимся И фигушки нас найдут Так, прячемся Садись все сидим ждем да за такую тачку мне точно много денег не заплатят короче ну и сколько ждать то надо в принципе они меня не видят видишь там радар короче я так понял да? о все отлично когда карта короче мигает значит они меня просто ищут я не в поле их зрения все, выезжаем а, теперь что там теперь нам надо отвезти типа заказчику эту тачку а этот то дружбан ламарта уже все там уже свалил кстати мы, мы недалеко кстати от... все отлично это автосалон симона здесь франклин может получать задание хорошо Хорошо. Бру, я тебя не понимаю. Ты расист, и ты мне не нравишься, поэтому я не продам тебе эту тачку. Нет. У меня от тебя мурашки по коже, не нацист. Да все вы из одного теста. Этот расист меня оскорбил. Эй, дурила, что за дела? кого ты называешь no, no, Никером? Нет, нет, я никого не называю Никером. Что за херня? Я, в смысле, слово на букву N, я, в смысле, это не круто, я так не говорю. Зашибись. Вы, в общем, лучше слушать там, этого человека, потому что он без отмены международного уровня, а мультикутарист. Я бы сам лучше не сказал. Ладно, может, он и не расист, но он недостаточно крут для такой тачки. Секундочку Вот этот парень, он Дай ему гибрид, это тачка настоящего мужчина. Я думаю, что ты прав, Ломар За нее еще и налоговые льготы платить У парня, как я понимаю, проблемы с деньгами Нет у меня никаких проблем с деньгами Вот тут начинается самое интересное Смотри-ка, как мы разведем его Слушай, чувак, мне пора уже Эй, Симон я сваливаю. Я тебя еще наберу. Part, а сейчас начнется самое интересное, so, чувак. Jimmy. Ну что, Джимми, ты точно стал мужчиной? Тогда садись за руль и докажи uh, это. Uh, uh, sure. Ладно, okay. конечно. Чего? Может поедем отсюда? Давай, поехали. Короче, садись в свою тачку. О, смотри, он тоже смотри, поломал, поломал, поломал машину, поломал, ты поломал, ты, пол ты поломал, пол пол поломал машину. Окей. Okay. У меня так красавица вообще. <laughs> О, во, охренеть, вот это у меня тачка. Прям еще и белая, как я люблю. Вот это точило! Вот это, вот это да! Вот этого нельзя просто так вот взять и разбить. Поехали! Надо аккуратненько. Это же гроши, брат Как я завалю, завалю взрослую горячую сучку, если в кармане нет денег? Перед кем ты выеживаешься? Перед твоей тетей Денис? У нее такая папочка, а ниггер такая попка? Да, уже отрастила Все витамины в задницу ушли Нет, брат, она секси Секси? Скорее помешана на сексе, нигер. Мне ей просто нравятся пенисы Такие тетки мне по душе Что они там несут, а? Окей Ладно, как бы, если будет, знаешь, э, Ну, момент, когда можно, ну, будет получаться читать, да, текст, да, сидя в машине, я буду это делать. А так, как бы, вот, на скорости, когда они будут говорить там, тогда ты уже сам читай, друг. И потом мне в комментах перескажешь, окей? Договорились. Так, я машину ты позарапал. <гас> я поцарапал машину, блин. Вот эта краска, наверное, столько бабок стоит. Я столько не зарабатываю. Так, куда? Блин, чувак, как хорошо дома. Так, сохраняйте транспорт, все, паркуй их в своем гараже. Окей. Так что, может тебе в Берлогу-то зайти? Чувак, давай, отвали ты, увидимся на работе. Нигер, нельзя так ненавидеть всех, Только красивее тебя. Может, если ты обкарнаешь свои мерзкие патлы, телки сами будут тебе на прыгать. О, и еще лучше, может, Таниша тебе позвонит, если когда-нибудь перестанет трахать своего нейрохирурга или адвоката, или с кем она там трахается. Нигер! Чё? костю Оу, Зайка. Кто бы говорил? Ой, он здесь. Мы ходим друг друга по головам, это неправильно. Кыш, кыш! Кыш, кэш, кыш. Уходи отсюда. Ну ладно, малыш, увидимся там, понимаешь? Мальчики на телефоне не послушай Проклятый бездельник. Так, окей, это вот эта вот тетя вот тёт, Денис, да, получается, тетушка? И, походу, я у нее не в авторитете, по походу, <соединяясь> дело, если она так, короче, гоняет его, типа, кыш-кыш, иди отсюда, вали отсюда. Так, окей, а что пере переодеться под эти гидротеропы? Давай посмотрим, что у нас там с одеждой. Видишь, чувак нюхает, короче, свои подмышки, они, походу, уже воняют. Вот. Ну, лучше... Так, выполнить. Ну, лучше, наверное... Помыться чем? Потом уже помыть одежду. Но ну, здесь мыться, наверное, нельзя. Так, давай-ка посмотрим. Так, после прохождения задания вы получите там что-то, короче, очки какие-то. Окей, давай посмотрим, что у нас с одеждой. Так, одежда. Черная толстовка, джинсы. Блин, слишком... Так, слишком жарко это. Неохота. Такая же. Неохота. М -м -м. Не знаю, не знаю. Типари, короче, спортивная куртка. О, о, прикольно. Ты смотри, прикольная, да? Прикольная такая спортивная курточка Беленькая вот, Прям вот как я люблю Так, окей а, Костюмная Пиджаки, смотри, костюмы нет предметов предмет Пиджачки Нет, тоже нету а, Пиджачок, наверное, может как-нибудь там в дальнейшем купим Брюки, короче, тоже нет У нас ничего нет такого Обычные пиджаки Футболки Нет у нас ни хрена. Очки Спортивные очки ну без очков, темные очки, что это? что очки? на пол головы не надо. так, надо брюки наверное поменять, ну-ка. брюки трико, о давай, да, оставь. прикольно, что? прикольный прикидос, лично. так, обувь, белые кроссовки, нет, скейтерские двухцветные песочные ботинки. Так. Давай вот эти Скитерский. что прикольно, да Как раз под цвет под цвет футболки такой вот бел, о, синее, зеленое Короче, я запутался в цветах, окей а, Рубашки, все, наверное, все, да Шорты, футболки, майки, рубашки, все, нормально Я отлично приоделся Короче, типа спортивники теперь а, Теперь у нас задание можно выбрать Раздел игра, меню паузы, окей Ни хрена у него тут аппаратура, ты посмотри Просто диджей, диджей Просто мирового уровня Охренеть, кулакака Здесь журнальчики, плейбойчики, что ли, че это? Окей. Okay. Так, сохранить текст. Давайте сохранимся. Не, что, нарбуль, в одежде, прям в кроссовках на кровать. Ну я, я тоже бывает, короче, в одежде, но без кроссовок, ну бывает. Залази на кровать. Кроссовки-то. Так, окей. Okay редактор gta что-то доступен доме тут должен наведаться один шестольмен так что ду oh, из I'm дома и слышь ты старуха ничего не попутала блин тетя так давай посмотрим что у нас еще здесь в домах есть ванна опа аптечку сожрал хорошо Я даже о, я даже в зеркале от... отображаюсь плохо Так что у нас здесь Газеты всякие Кухня, смотри, еще тоже Еще одна аптечка, я тоже съем ее, нет? Что, может пожрать? Опа, выпить пиво можно, неплохо А что за пивас? Что там? Что там за пивас? Пип Пипвайзер, наверное, какой-нибудь Да, пипвайзер <ш pron> Наверное, это типа Как этот, Бадвай... бадвайзер Есть такой пиво, по-моему, да? Окей а это комната тетушки ловит снов, смотрю у нее какой-то Что у нее еще интересного? Ракушки, херакушки Лан, похер, пошли на улицу, смотри, слон, на ботам у нас здесь, а здесь, на... здесь. Ты сегодня приготовишь мне ужин, малыш? А не идешь ли к то нахер? Окей Опа, на улице ночь Ограбления стали доступны в это. Блин, напугал Франклин, чё как рынок полумертвый, приятель ликвидность на ноль жми сюда за новым списком ладно заеду как смогу это наш работодатель короче да который в начале там был окей нас да в этом гараже да у посмотри она починилась прикольно значит не надо тратиться так окей а нам нужно, короче, постричься, нам сказали, да? Погнали, короче, постригнемся. Я надеюсь, ночь это работает. круглосуточно, наверное, какая-нибудь там парикмахерская, погнали. Блин, ну что за движуха-то? Что за движуха-то? Акура, маконте. Да, блин, смотри, какая классная тачка. Здесь, по-моему, можно тюнинговать еще, да? И... Опа, опа, тихо. Не хочу, не хочу я. Не хочу я врезаться в тебя. Нет, погоди. Здесь, по-моему, можно еще тюнинговать тачки. Я думаю, потом как-нибудь, да, подзаработаем бабла, короче, и затюнингуем. Да поехали, поехали, давай, давай, давай проезжай, я тебя пропускаю. Гони... Да сколько вас там, бесконечное множество, что ли? А вы-то куда прёте? Видишь, я еду. Видишь, у меня белая тачка, я еду. Погнали. Смысла тут соблюдать, короче, наверное, правила дорожной движения нет. Так, а где там? Вон, наверное, получается, да? Так. Можно припарковаться вот так, да, наверное? Че там балабуля, Че там говорят? Вас приветствует парикмахерская Херкус. Смотри, Снупдок, емуя, Снупдок. Так, ладно, прокарная меня, что-нибудь там. Что-нибудь, да? Города you know, усы можно сделать, смотри. Чья мы сделаем с тебя красавчика? Так, прически погоди, тройные рельсы. можно как-то посмотреть? Тройные рельсы, смотри, выберетые виски получается, да? Ой, это что такое за палья? <laughs> это что? Это типа как по линиям мозга? Пострижено. Окей, okay, рельса, рельса, рельсы, шпалы, шпала, Да нет, какие-то дебилизмы. Че за звездочки? Прикинь, как вот так вот такую дичь, короче, можно ножницами вырезать. Просто. Так, ставни. Да что-то какая-то одна дичь какая-то. Непонятная. Фиот. Низкие афры о, о, о, смотри так. Низкие афры Нормально. О, вы нас просто смотри, такая химия на голове, охренеть, грибочек. Но это вот только что сейчас чувак, наверное, уходил с косичками, да, налысы. Так, ну погоди, ну, блин, здесь самое прикольное это налысы, наверное, вот все, что предложено, прикольно налысы будет. Давай, тетка мне налысы, короче, карнай so Будем шоколадным лысым из братьев. Смотри, просто. Такой брутальный чел, реально. А что, бородка-то будет тоже нормально, наверное, смотреться. Во-во-во, ты посмотри какой, просто Уилл Смит. Уилл Смит просто на минималках, охеренеть. Ну-ка, спартанец. Ну нет, спартанец что-то как, как, как, как этот, не знаю. ха ха ха просто щетина. Нет, тоже интересно. Вот усы, испаньелка. давай-ка вот эту вот испаньелку сейчас зафигачим. Причем, смотри, она бесплатно мне ее сейчас захерачит. А ножницами постригла, короче, у меня борода отросла. Смотри, как клево, да? Прикольно. просто. Чувак, просто ты. Ты мачо. Ты мачо, блин. Ое, ое, детка. Клево, клево вообще. Погнали. Так. Что мы еще здесь имеем? Что еще можно сделать, пока вот... Я, я не знаю, наверное, на работу мы поедем, наверное, у сутречка поэтому... Так, что можно еще здесь зафигачить? здесь есть у нас а... кинотеатр какой-то, блин. Стрип-клуб. Ну, стрип-клуб мы потом съездим, у нас денег сейчас мало. Можно тачку смотреть. Это что такое? Автомойка. Можно тачку помыть даже. Нахренеть. Да. Ладно, погнали, короче, домой сейчас, сохранимся. Так, куда, не сюда, нет. Сохранимся. Блин. Можно как-то объехать? Я не собираюсь, короче, ждать, стоять в этих. Ну-ка, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Спасибо. По правилам я не буду ездить. Это слишком муторно будет и долго, короче. Всё, поехали паркуемся паркуемся о блин ни хрена себе припарковался все погнали эй тетя тетя мой крутой короче просто брутальный стиль тетя эй тетя а где тетя вот офак а где тетя ванной нет эй тетя чу заблевана что ли Дядька, в смысле? А куда свалила-то она? Она с этим, что ли, своим чуваком, там, каким-то джентльменом свалила? Она говорила про какого-то джентльмена. Окей, давай сохранимся. Короче, сохранимся и будем на этом, наверное, заканчивать. Вот, дорогие друзья, так вот, небольшое введение в игру, да, мы посмотрели, с чего все началось и сыграли. <сум> ну и фотографии, Франклин, короче. Ахренеть у тебя фотография, просто с этой бородой. <смех> посмотри, ты просто посмотри, что это, блин. Не знаю, как то Гаталина обожрался. Окей, все, на этом заканчиваем, друзья, и продолжим уже, пойдем на работу, короче, в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, и с вами был Валерий. Всем пока.